посад B6, изготовили запасной ключ в умирающего. Вот. Это родной ключ, все не подает уже признаков жизни этой, который изготовили мы. Все ключи благополучно заводят автомобиль. Раз...